И, друзья, добрый день, меня зовут Берегов Роман, я участник пятого марафона Challenge Me и являюсь его победителем. Для чего я пошел в этот марафон? Мне было интересно достижение целей, при том, что в команде единомышленников и для меня очень важно это сроки. 45 дней это как раз то время, в рамках которого я могу достигать те цели, которые, в общем-то, умещаются, в достижимые в этот промежуток времени. А, на самом деле я был участником четвертого марафона. Я ставил перед собой а, на тот момент а, одного плана целей и пошел в пятый для того, чтобы а, в сжатые сроки достичь а, уже другой, новой цели. Я ставил цель на пятый марафон – заработать 1 миллион девяносто пять тысяч рублей. А, и вот такая вот интересная цифра. И у меня а, получилось выполнить а, задачу на девяносто ой, точнее, на восемьдесят процента. Я заработал восемьсот девяносто две тысячи семьсот. Вот такая вот цифра, я единственный не учел то, что у меня два моих клиента перед Новым годом за две недели раньше могут уехать отдыхать и, соответственно, не достиг своей цели на 100%, хотя планировал ее даже перевыполнить. Что мне это дало? Мне это дает тот драйв, ту энергию, когда я могу не откладывать, когда я могу себя... Не отмазывать от выполнения задачи какими-то второстепенными задачами оправдываться говорить то что я это могу сделать завтра в марафон ведут спикеры с мировым именем и дело в том что те вещи которые не дают они накапливали аккумулировали эти знания в течение довольно долгого времени наша задача здесь получать уже самый важный материал самый сок и применять для своих задач для своего проекта. Этим самым мы прививаем себе новые привычки. Кстати, я начал раньше вставать, я снова ввел это себе в главную привычку. Я ставлю в 5.36 утра, занимаюсь занимаюсь праймингом от Тони Робинса, он очень эффективный и заряжает с утра очень здорово. Я начал правильно питаться, точнее, раньше уже питался правильно, но я вел более такие серьезные подвигающие вещи с точки зрения питания, которые могут повышать энергетику, сильный организм в течение всего дня и поддерживать его в течение долгого срока, не прибегая к каким-то альтернативным искусственным, инструментом, кофе там или энергетики Кофе я вообще не пью, фактически не пью. А, кроме этого, это позволяет вот за такие вот короткие сроки достигать довольно высоких результатов. После каждого марафона мы себя еще и благодарим. А у нас есть, кстати, цена слова. Перед марафоном мы подписываем обязательства, в рамках которого мы обязуемся достигать своих целей прикладывать к этому усилия, пользоваться помощью наших всех других участников. И главное то, что у нас дружеская среда, мы общаемся, у нас есть соцсети, в рамках которых мы делимся своими лайфхаками, обмениваемся опытом, и это позволяет также поддерживать друг друга в достижении поставленной цели. Скажу то, что это замечательный марафон, я его рекомендую всем тем людям, которые хотят продвигаться, двигаться дальше, которые не хотят стоять на месте, хотят развиваться, хотят получать какие-то новые инструменты и достигать своих целей финансовых, личностного роста бизнеса, отдыха, отношений, в общем, все, что у нас только может быть в колесе жизненного баланса. Кстати, мы его применяем тоже для того, чтобы выявить ту задачу, ту цель, которую хотелось бы нам достигать. Я благодарю создателей этого марафона, Катю Гилл и Беттерсфил. благодарю тех спикеров, которые участвовали, и делали этот марафон. Я благодарю тех коучей, которые также оказывают поддержку в данном марафоне нам, участникам. И благодарю всех участников, которые были в четвертом и пятом марафоне. Мы продолжаем сейчас общаться. Мы создали группу в WhatsApp. И поддерживаем отношения кое с кем. Мы уже едем в Лондон в 2019 году на Тони Робинса. Всем пока-пока. Рад был участвовать. Всех обнимаю. Люблю вас.